недавно ехала я в автобусе в автобус зашел молодой человек и с ним зашел мальчик возможно начальный класс молодой человек не знаю какого возраста но явно где-то двадцать пять не больше Сначала я думала, что, возможно, он его папа, но в процессе разговора я сидела достаточно рядом, я поняла, что они родственники. Насколько они близки, я не поняла. Он его называл по имени. Мальчик. И знаете, что я хотела бы вам рассказать, почему я рассказываю про этот диалог? Мальчики были все в белом это кипельно-белая футболка, кепка, шорты и так далее причем один а второй. и старший почему-то всю дорогу рассказывал младшему какие-то странные истории и вещи, причем сначала он а, как бы подкалывал младшего, объясняя ему а, что он плохой, по крайней мере, младший точно это съел по его реакции. А маленький мальчик, он не понимал, что он настолько мал, что с этим взрослым человеком он не сравнивается. Но и взрослый человек, видимо, был настолько же мал, что он не понимал, что он с этим маленьким мальчиком не сравнивается. Uh, и как-то этот мальчик не так себя вел, и как-то этот мальчик не так реагировал. Все вот это делали, а вот он другое делал, и так далее, и тому подобные вещи. Но я бы не рассказывала сейчас эту историю, если бы не концовка. Uh, так как возразить взрослому человеку было некому, а мальчик сидел и уже наклонялся под грузом тех обвинений, которые сыпались в его адрес, Раздухаренный молодой человек рассказал мальчику, что их компьютерное поколение ужасно. Они все дураки, потому что они сидят за компьютерами. Вот у нас было все по-другому. В нашем детстве не было компьютеров. То есть, собственно говоря, так я и поняла, сколько лет человеку. Ты знаешь, как было здорово. Мы жили в деревне. Воровали кукурузу, когда мы ходили воровать, мы толкали полтора километра машину, чтобы не услышал сторож. И он так это романтично рассказывал. Ребенок сидел и говорит, «Я хочу ваше время, наше плохое, я хочу воровать кукурузу, я хочу в деревню». И это всего лишь родственник. А, да, я надеюсь, что у мальчика хватит силу моей фантазии, когда он вырастет. Понимать, что воровать – это как минимум плохо. И дай бог памяти, чтобы он вспомнил, что воровать надо только кукурузу. Потому что, может быть, все очень сильно по-другому. У человека есть здесь установка. Воровать это классно, это романтично. Более того, если ты будешь воровать, тебя будут любить твои родственники. А вы думали, он рассказывал про кукурузу? Нет. Он сам не особо удачлив в жизни, и это заметно. Но маленький родственник об этом, естественно, не знает. Я не знаю, зачем он всеми возможными способами хорохорился перед этим маленьким мальчиком, но, наверное, это единственная аудитория, которая готова его воспринимать в каких-то лучезарных тонах. Когда мы говорим детям что-либо, либо, готовьтесь к тому, что когда они вырастут, они это могут сделать. Да, действительно, воровство кукурузы, наверное, это не столь наказуемая вещь. Хотя, если вспомнить сталинские времена, это стоило жизни многим людям. Однако, ребенок может вырасти и не получить ту романтику от воровства кукурузы, которую ему рассказал родственник. И тогда он будет искать эту романтику совершенно в других местах. Более того... Никто ему не рассказал, что работать так здорово – это хорошо, и что а, можно всего добиться другими способами, и что можно себя ощущать хорошо. Да, возможно, это всего лишь родственник, и эти слова не будут иметь влияния на этого ребенка. А возможно, и нет. А возможно, действительно, он будет жить и всю жизнь хотеть в деревню, И даже потом не понимать, зачем он туда приехал. И зачем ему жить в деревне, когда он всю жизнь прожил в городе наши подобного рода вещи нами не запоминаются. Было бы странно, если бы мы помнили, о чем мы с родственниками в автобусе разговаривали в свои 6-7 лет. Однако, эти вещи не забываются. Наша психика, наш мозг работает таким образом, что он не забывает ничего. И мои видео как раз-таки об этом, о том, что... Все, что нам сказали, мы помним. Все, что мы сказали, мы помним. Мимо кто-то проходил, сказал фразу ⁇ Мы ее тоже помним ⁇ И мы не помним саму фразу даже здесь. Но отношение к ней, наши желания, наши стремления мы помним. И как часто бывает, исполнение наших желаний бывает очень странным. Для нас часто самих удивительно, откуда у меня такие желания. Родом из детства не только проблема, но и наши желания. Собственно говоря, наше желание родом из детства, потом они просто во взрослом состоянии, часто превращаются в проблему, как я сейчас рассказала. И если у ваших детей или родственников есть какие-то проблемы и нюансы, можно, конечно, считать, что «Ай-яй-яй, какой плохой мальчик или девочка!» а можно все-таки поработать со специалистом в данном направлении и убрать те а, барьеры и препятствия, которые поставлены еще в большом детстве. Причем а, человек сам решает, что он ставит, а что пропускает мимо, даже в этом самом детстве. А, никто не говорит, что мальчик из автобуса станет вором, но никто и не говорит обратное. Может быть все, что угодно. И в данном контексте это выбор самого ребенка, что выбрать, романтическое воровство или э, созидательный труд, который принесет ему счастье. Однако, вызывая эмоциональный всплеск на негативе, сильно подумайте, чего вы добиваетесь и какое будущее ребенку вы обеспечиваете. Позвольте своим детям быть счастливыми.